Всем привет, друзья. Вчера видела бабульку одну. Что, говорит, за опятами ходила? Я говорю, нет. Люди, говорят, начинают собирать, типа. Ну, пошла я сегодня с утра в 6 часов. Смотрите, что. Опяток вообще, можно сказать, нету. Я уже пол леса прошуршала. И нету их. Аккуратно надо. Так, минер, ой, нету, мало, не как раньше, раньше по ногу росло. Ну, друзья, еще одна свечка нашла одну, правда. Ходить-то сходят, вон, смотрите, маленьких много. Смотрите, срез собирает народ. Народ собирает. Короче, друзья, прогадала здесь и нашла несколько пеньков. Кажется, пятая начала только выходить. Вон они. Такие красотетные. Смотрите. Вот. Где большие уже вырезали там уже. Срезы. Пробегаю здесь. Ой, пакет у меня, я ведро не стала брать. В третий раз говорю, позориться не хочу. Ну вот. Срезов много. Короче, нашла место, где они растут. Вот срезы. Вот, вот тоже срезы. Еще на каждом пеньке срезы. Ну знаешь, пошли пятки. Ой, чуть не наступила. Смотрите, какая прелесть! Какая прелесть все начинаю срезать вот, смотрите малюськи совсем манюсики вот здесь махонькие тоже но это нормально уж не махонькие уж вся мокрая дождь идет а я рыскаю как поросенок по всем этим Опять еще. Опятушек, ребятушек. Короче, вот так вот. Ладно, пошла резать. Короче, друзья, опять очень много было. Я искала не в том месте, где надо было. Я в этом месте вообще не искала раньше. Обычно я ходила... Где собирала, там и ходила. Вот аккуратно, вот вытаскиваю, не могу вытащить. И в итоге поднялась туда, где я собирала. Там собака залаяла, я вниз пошла. И попала на эту минное поле. Смотрите, какая красота. Как-то его вот так надо. И вот там они стоят. везде хожу и думаю. Кстати, мы везде ребята пошли. И вот, смотрите, они мелкие. Если бы день-два пораньше пришла бы, я бы собрала нормально. Бы. Но сейчас пошли вот такие манюшки они. Совсем маленькие. Но эти я уж не буду обрезать, пока растут. Вот. вот эти тоже. Растут, места знаю Дай бог дождутся меня А вот эти уже обрежу Собралась, короче, друзья, домой идти И тут у меня поляна Попалась Уже два человека мимоходом Прошли здесь дорога Нарезала там тоже вот местами. Вот там. Вон они. Кругом они. Они как раз самый.. Сейчас самый самолет, друзья. Еще вот там, на том месте тоже. На этой стороне собираю, сейчас присяду и найду. собирай. Ну все, друзья, я собралась за я я насквозь промокла, а опята на одном месте только вышли у меня. Ну, мелких очень много ну не как раньше, раньше прям кучами, кучами может быть и было, но обрезков очень много я вот собрала литров 5 замариную, как раз они маленькие аккуратненькие вот, промыть надо дождь идет, я вся насквозь промок. не надо идти хозяйство кормить так что бегать никак невозможно мне сейчас. не набегаешься Главное душу отвела. Что мне? А Остальное все окей. Щики пуки значит, место знаем мы теперь. Вот так. Ну, там еще кто-то знает это место. Там кто-то собирал. И очень даже неплохо собрал. Это место было. Я... У меня мамуля все время ходила. Я на то место вообще как-то ходила пару раз. И не было там грибов. И в итоге вот нынче. Там только растут. Только там. Надо побегать, конечно. Ладно. Ничего страшного. Соберем, да, еще? Дай бог. Ну, все, друзья. Все. Всем пока-пока. До, новых... До новых встреч. Пишем комментарии. Не забываем ставить лайки. Пока-пока.